Снова всем привет. В предыдущем видео меня прервали, поэтому я хотел бы продолжить с начатой темой и закончить свою мысль относительно того, почему мы злимся, что влияет на каждого из нас. Думаю, эта тема вам будет все-таки интересна. Ну и, соответственно, продолжу говорить и на оставшиеся темы, которые я хотел затронуть, но не успел. Это по поводу лотереи и по поводу рабства. Некоторые дополнения внести. Так вот, э, подытожим. Если вы слышали мой первый ролик, то вы должны были понять, ну это логично, это, это действительно логично, вы должны были понять, что большинство причин для нашей злости – это мы. Это наши недочеты, это не просчеты факторов риска. Э, конечно, вина присутствует и на других – но суть в том, что вы не приняли реальность, вы не осознали реальность, вы не приняли действительность того, что власть вас обманет, работодатель вас обманет, ваш так называемый друг, в кавычках, с которым вы выбивали, общались, учились в одном классе, неважно, с кем вы живете по соседству, и вы считаете, что этот человек вам является друг, он вас обманет. Вы убедили себя в обратном. Вы убедили себя в том, что этим людям, этим существам, этим структурам, этим положениям, явлениям, ситуациям нужно верить. И потом, когда вы не получаете ожидаемого, вы, естественно, злитесь. Но вы не заглядываете в корень проблемы, а корень проблемы сокрыт в вас. Знаете, есть такая поговорка, я, честно говоря, не знаю, я ли ее придумал, но я как бы ее сформулировал. Возможно, и до меня кто-то говорил в таком же формате. Вот. Звучит она следующим образом. Ее, кстати, разные вариации можно увидеть в культуре, в литературе довольно часто. Думайте о людях плохо, и у вас с ними не будет проблем. Я последние годы именно таким принципом и пользуюсь. Почему? Потому что ну, я не призываю, как вам сказать, я не призываю поносить всех людей, я не призываю их прям принижать в ваших глазах. Нет, я призываю называть вещи своими именами, я призываю смотреть на вещи, на ситуации, на явления, на людей, так как это должно, так как это есть, по факту. Есть ли у людей возможность уличить в человеке лицемерие? Я не уверен Но У меня, допустим, есть такое я, Когда человек с мной начинает разговаривать я, я сразу понимаю, что человек лжет Я сразу понимаю, что человек лицемерит И да, в моей жизни точно так же Куча ошибок, когда я доверяла людям Они меня подводили, они меня предавали Они меня подставляли, они не возвращали мне деньги но я не виню этих людей. Хотя первые моменты я их виню, и я на них зрился. И это совершенно естественная реакция любого человека. Но когда ты падаешь в лужу и весь в грязи, весь мокрый, ты ж проклинаешь лужу в первую очередь, правильно? Ты же не проклинаешь там, и не злишься на себя за то, что ты не посмотрел под ноги, ну за то, что ты отвлекся, там, разговаривал с кем-то по телефону или еще что-то. В итоге все это производное ваших поступков, ваших мыслей, ваших действий. Вот это я хочу до вас донести. Чтобы вы отдавали отчет своему поведению, чтобы вы отдавали отчет каждому своему шагу. Это сподвигает человека к мышлению, к оценке ситуации. Тем, кто этим никогда не занимался, конечно же, это будет сложно. Это будет э, чересчур отвлекать, это будет. Я вот говорил, кстати, да по странным поведения людей. Ну как странно, для меня это уже давно не странность. Куча людей погибают, их сбивают транспорт, там электрички, трамваи, автомобили. Они идут в наушниках, они не смотрят по сторонам. Они воткнуты в телефоны. Они... Это нормально, но, но это ненормально, согласитесь. Это не естественное состояние человека. Поэтому я... Всегда был сторонником некое вот такого да, консервативного, что ли, подхода. Ограничить детей от гаджетов, ограничить детей там, от компьютерных игр от всей этой херни. Вы должны э, уравновесить как-то это все, если у вас в семье этого нет. Вы должны уравновесить, сбалансировать это. Я ведь не призываю к тому, чтобы отбросить вас и ваших детей в 19 век, 18 век. Чтобы они там исключительно.. Э, чем-то механическим занимались, да, и рабами для вас были. Нет, ни в коем случае. Ребенок, пускай развивается, конечно же, и замечательно. если ребенок развивается в интернете, он... дети, они вообще более продвинуты в любом, в этом плане. Они быстрее нас ориентируются в ситуации, в этой. Но если вы не будете ничего давать в противовес, то вы получите однобокого ребенка. Я выступаю исключительно за то, чтобы была разность мнений. Разность позиций. Почему власть у нас убивает а оппозицию, уничтожает? Это очередной признак того, что это власть больна. Это власть преступна. Потому что если власть честная, как э, предполагают, как нас пытают убить, пытаются убедить пропагандоны вот эти, да, ублюдочные, вот, но ну, я вообще не понимаю, кто слушает их на телевидении. Мне кажется, разумные люди должны были давно отказаться от всего от этого и писать жалобы на этих людей, чтобы их не было. Потому что, опять же, я не хочу влезть в политику, но вы платите за то, чтобы вас дурили, за то, чтобы вам в уши вкладывали ерунду. И вы с этим соглашаетесь, вы слушаете это. Я если вижу, как мама смотрит нам сериалы какие-то, или новости, где э, выступает этот пересидент, который у меня в стране уже сколько лет, и я сразу выключаю, я говорю, не смотри ты этого, этого, ну понимаете, да, как я могу выразиться. Потому что это чушь полная, это популизм, это самореклама, это самопродвижение. Но все знают, кто ты такой. Об этом не нужно даже говорить. И более того, об этом не нужно говорить. Почему? Потому что ты статью ввел за оскорбление тебя, как гаранта нарушаемой тобой Конституции, но не соблюдаемой в первую очередь. И все это знают, и я знаю и в органах и все, как они к нему относятся, и кем они его считают, и и министры, если у них есть хоть капля там совести, и многие другие. Про депутатов даже говорить не буду, про простой народ тем более говорить не буду. У меня бывают моменты, я гуляю и так иной раз прохожу по э, дворикам в хрущевочки, да, и вот там бабульчики сидят постоянно у подъезда. И они самый первый ориентир и показатель, индикатор того, что происходит. Ну, каково мнение вообще на самом деле общественности о тех или иных событиях? И я довольно часто прохожу мимо, и даже нескольких фраз, которые я слышу, мне достаточно для того, чтобы понять, о чем они говорят, о ком они говорят и в каком контексте, с какой ненавистью, с какой агрессией. Но поэтому, вот, поэтому, короче, политику не будем трогать. Но я на что хотел обратить внимание. Вы ожидаете хорошего от тех, кто изначально на это не приспособлен, изначально на это не пригоден. Это существа, которые... Ну, Эгоизм, я люблю эгоизм, но это эгоизм в худшей его стороне, в худшей его степени. Вообще человек, если он не, не, не имеет эгоизма в своей душе да, и не, не имеет пристрастия к этому, то это какой-то неправильный человек. Таким человеком будут все пользоваться. Это ненормально. Такого человека съест система, съедят окружающие, но в природе такой бы не выжил. У нас, видите, как немножечко другая система. У нас неприродная структура. Эгоизм должен быть в человеке, и гордость за себя должна быть в человеке. Просто это все должно быть осознанно. Это должно быть взвешено, и на что-то это должно опираться в конце концов. Я, предположим, если горжусь собой, то горжусь за конкретные поступки, за конкретные знания, за конкретные действия, за конкретное поведение, конкретные слова. Конкретные умения — очень важный момент. Но они сами по себе не появляются, этим надо заниматься. И сейчас, когда я, предположим, тут вот я разговаривал сегодня, и прозвучала фраза, типа, люди с ума сходят там в карантине, в этом в изоляции, типа не знаю, чем заняться, там, они вообще уже голову потеряли. Я говорю, ну, знаешь, по факту э, сходить с ума могут только глупые люди. И если, предположим, я вижу таких, я, я сторонюсь от них теперь. Если раньше я тянулся к обществу, тянулся к, ну, к тому, чтобы с кем-то встречаться, с кем-то проводить время, с кем-то... Я не вижу в этом никакого смысла, у меня есть довольно большая аудитория, которая постоянно разрастается, и мне этого более чем предостаточно, почему? Потому что меня смотрят сотни тысяч людей, меня э, пишут комментарии, да, к сожалению, пока еще я не смог выстроить вот такую обратную связь, чтобы люди более активны были в этом плане, но со временем, я думаю, это придет, со временем люди проснутся. Я понимаю, почему люди боятся высказывать свое мнение, законы таковы, И сейчас, к сожалению, очень многих преследуют по этому поводу. Да, я все это понимаю, это очень хорошо понимаю. Более того, мы приучены как так вот сидеть под столом, как мышки, тихо. Я тоже это понимаю. Но, вы знаете, есть э, методика, подобная той, которую использую я. Конечно же, я не владею ею в совершенстве. Это следить за словами, которые ты говоришь. И я стараюсь говорить так, чтобы кому надо было понятно, а... Кому не надо, не мог мне за это ничего предъявить в юридическом плане, с юридической точки зрения. Вот и все. Нужно просто, дабы, вы же регулярно встречаете людей, которые, э, мэ, мэ, вот, вот такие вот ублюдочные создания, простите меня, не хочется лишний раз так выражаться, но все-таки. Я понимаю, что этот человек был лишен воспитания, что у этого человека проблема с мышлением, что у этого человека дефект речи, что у этого человека ограниченный словарный запас. Я не просто так с бухты-бархты начал писать книги, стихи и многое другое, сценарий и прочее. Я стал писать, потому что мне было что сказать. Но это тоже не возникло само по себе, потому что ну как бы, мне было что сказать, но, наверное, я не знал, как сказать. Учитывая то, что в школе я, предположим, несмотря на то, что я всегда знал, что где и как сказать, Опять же, относительно возраста. Ну, в юности меньше, чуть постарше, может, больше. Там сейчас, наверное, еще больше. Но я вам так скажу. Когда я сел писать свою первую книгу, это было давным-давно, это было 20 лет назад, я первое, что сделал, я положил рядом с собой, я пошел в магазин, купил орфографические слова русского языка. Это был мой помощник. Тогда про компьютер нечего даже и говорить. Я писал поначалу, первую книгу я вообще другие писал, Вторую, не помню, там на машинке уже распечатал. Суть не в этом. Суть в том, что когда ты начинаешь выражать свои мысли, ты хочешь их выразить, несмотря на то, что я прочел, а огромное число книг с самого детства. И книги были разноплановые, разносторонние. Это, это кстати говоря, чтобы вы понимали, чтение книг исключительно положительно влияет на мозг, на память, на восприятие, на воображение. Вдобавок ко всему в вашем ребенке и в вас самих. Книги читать в любом возрасте позволительно и необходимо. Это развивает вас, увеличивает ваш словарный запас, воображение. В общем, это не вредит ни капли, при этом по многим пунктам делает вас лучше. Так вот, ну, я закончу уже этот момент, чтобы вернуться к намеченной теме. Правильно выражая мысль, вы не будете испытывать проблем от правоохранительных органов, окружающей среды, окружающего общества. Но при этом вы сможете... Это сделать, выразить свое мнение, высказать свое мнение и не понести никакого ущерба, последствия плохого негативного. Хотя, я понимаю, я согласен, да. В нашей системе, если захотят, если ты им мешаешь, они найдут причину, они тебя подставят. Это да, это правда, я согласен. Но такой момент, конечно, к сожалению, избежать очень сложно. И тут уже. Другие начинают механизмы работать. Однако я вам говорю о законных основаниях, которые можно будет использовать. Если вы не уверены, не используйте. Ну, я, я, я же понимаю. Если не уверены, не рискуйте и лишний раз не говорите. И более того, всегда задавайтесь вопросом, а стоит ли какому-то человеку что-то говорить? То есть, вы знаете, порой да, то окружение, которое вокруг нас, оно, оно не требует нашего присутствия, не требует нашего общения. И вот тут мы подобрались как раз к той теме, которую я изначально затронул по поводу нашей злости. Если вы вдобавок ко всему не будете, это поскрипывает старое кресло, не обращать внимания, если страны звук, она ведь скрипит, так поэтому. Вот Жалко выкидывать сейчас лишних 100-150 баксов на новое кресло. Так вот, да, я так выскрягаю в наше время. Если вы не будете злиться, если вы научитесь следить за собой, контролировать свое поведение, контролировать свои мысли, и будете отдавать себе отчет, надо или не надо, то есть вы будете задавать себе вопрос перед каждым сказанным словом и перед каждым сделанным делом, перед каждым движением, грубо говоря. Это немедленно, нет, это не замедлит вашей жизни. Это войдет в привычку очень быстро. Но это улучшит вашу жизнь, она сделает ее осознаннее. И у вас не будет даже таких простых мелочей, как Ой, я ушла на работу, а выключила я утюг. Ну, типа того, понимаете? То есть, опять же, такая шуточная форма. По той простой причине, что вы будете отдавать себе отчет. Вот я выхожу из дома, я первым делом я всегда так, по карманам. Телефон, деньги, ключи, там еще что-то, еще что-то. Ага, плита выключена. Все, то есть, ну, вот в таком формате, понимаете? Это ведь тоже именно оно и есть. Это и есть вот тот контроль за вашим поведением, тот контроль за вашей жизнью, ваш личный. Это очень хорошо, это, это ни капли вам не навредит, но при этом это поможет вам. И это привычка, которую вы передадите своим окружающим, вы передадите в первую очередь своим детям. И это позволит даже вам контролировать жизнь своих близких, окружающих. Потому что вы будете по итогу замечать то, что они замечают они. Подмечать то, что забыли они, упустили, пропустили. Может быть, подсказать. Я вот бывает, частенько подсказываю некоторым там горе бизнесменам, которых я знаю, я им подсказываю. Некоторые моменты, ну так, по личной инициативе, они злятся, да, но ну, не всегда иногда прислушиваются, что уже, кстати, большая победа с моей стороны, потому что, ну, все-таки как-то вот информационный обмен, он дал некий результат, раз люди уже прислушиваются. Видимо, пару раз они где-то там прокололись, наступили не туда, и, и мое мнение уже интересно. То есть они поняли, что я не с какой-то своей корыстной целью что-то говорю, а исключительно с точки зрения да, помощи. Ну, я Я понимаю людей, они не привыкли, что кто-то даст какой-то невредный, как минимум, совет и ничего замен не попросит. Вот у нас же так в обществе все выстроено, правильно? Мы ведь привыкли дай-задай, да? Мы ведь да, помогаем людям исключительно для чего? Чтобы собой погордиться, чтобы гордыню это ощутить. Что вот я такой милостивый, я такой охренительный, я такой классный ведь у нас же нет благотворительности, которая не на показ. Вот я э, в Казахстане когда работал, там президенту фильм снимали, и э, был момент, там, я работал с разными людьми, ну и естественно постоянно с ними общался, там водители э, и прочие прочие съемочная группа. И вот мне один хороший человек, Ермек его зовут из Алматы, очень хороший человек, иногда <свеча> скучаю, хорошо бы увидеться когда-нибудь. Так вот, он мне как-то сказал, что вот он на празднике возит, покупает там продукты, игрушки, еще что-то, еще что-то. В общем, он возит своего рода гуманитарную помощь в детские дома. И он говорит, вот я типа Аллах видит, я типа хорошее дело делаю. Я говорю, а как ты возишь? Ну как происходит? Ну, ну как, привожу, вот дети, там, помогаю раздавать, там все, я вижу улыбки на их лицах, я там то-то-то. А я ему тогда сказал, может быть, это грубовато с моей стороны было, но как, как всегда, в принципе, как я люблю общаться. В последнее время я так немножко более сдержаннее стал. А, ну, наверное, я тоже учусь, наверное, я тоже развиваюсь. Я не волшебник, я еще только учусь. Есть такая фраза из «Сказки про Золушку», если кто не знает. Я ему задал вопрос. Говорю, Ермек, хочешь я буквально вот за пару минут обломаю тебя и покажу тебе, что твоя помощь – это не благое дело, а на самом деле это ужасный, вредный поступок». И он говорит, «Да как ну как вообще, в принципе, типа, это может быть, как это вообще возможно?» и Я ему сказал, что «Ты пойми, ты привозишь игрушки детям, там фрукты, еще что-то». «Да, с материальной точки зрения, конечно, ну, хороший поступок, ничего же не скажешь. Это замечательный поступок». Я говорю, «Но давай рассмотрим, во-первых, подоплеку, внутреннюю твою составляющую моральную». Что ты от этого получаешь? Ты получаешь удовольствие, ты гордишься собой. Даже вот сейчас, когда ты мне рассказал об этом, ты, об этом, ты гордишься, ты испытываешь гордыню. То есть с точки зрения религии, если подходить с твоей, разбирать данный поступок, это уже грех, гордыня, если вы помните. Если вы знаете, ну, да и похер, неважно, я плевать хотел на религию. Суть не в этом. Я человеку, его же, как говорится, его же тема, его же истинами, его же и расковырял как нарыв, а потом говорю, смотри, вот ты приходишь, твое мышление, ты видишь так, ты понимаешь так, там воспитательницы понимают так ситуацию, но давай на секундочку представим, что думает ребенок, к которому приезжают в детский дом, приводят: Ты не задумывался над тем, что дети могут на тебя смотреть, как на потенциального усыновителя, как на потенциального папу. Представляешь, что вот ты приходишь, такой весь такой охрененный, и образ у ребенка положительно устраивается, а потом ты хераксию уезжаешь. И получается так, что ты, может быть, разрушаешь детские какие-то грезы, может быть, детям после этого они тебя ждут, они надеются. А у детей вообще у них на самом деле воображение офигенское, оно у них по-своему устроено. Дети еще не так заражены, как мы, как взрослые. Я об этом, кстати, тоже видео снимал на море, на пляже. Дети — это удивительное сознание в этом плане. И абсолютно многие люди, они недопонимают этого, недооценивают. Ну и точно так же по многим другим моментам я, я всегда поражался тому, как э, религиозные люди на самом деле таковыми не являются. Я когда был в мусульманской стране, и там намаз был. А, Курбан-Байрам, что ли, был праздник? Или... Я, я сейчас не вспомню, короче. На Утренний намаз был, молитва в мечеть, там она где-то была в 6 что ли, утра, короче, где-то совсем рано. И поздно все вернулись, и ко мне подошел один из человек и попросил. Говорит, Дима, ты раньше всех встаешь, я знаю. У нас, говорит, мы никто не слышит будильник. Ты не мог бы меня разбудить вот в 5 утра, чтобы я на утренний намаз успел, как бы праздник там все дела? Я говорю, ха, без проблем совершенно. А я ложусь поздно, встаю рано. То есть у меня есть такая привычка. Сам удивляюсь, как я с ней уживаюсь. И я встал с утра, пошел. Но меня многие потом попросили. Они когда увидели, что я буду человека будить на утреннюю молитву, они, естественно, тоже так, о, и меня разбуди, и меня разбуди. Я говорю, хорошо, без проблем. Ну, как бы такой знаковый праздник для их, по, по религиозным соображениям. Что вы думаете? Я с утра, где-то в 5 утра, там, или во сколько, я захожу э, к ним в номер, все спят, я начинаю их будить. Одного, второго, третьего, четвертого, вот я не совру, если скажу, что человек 6, я по номерам ходил, я будил, не дернулся никто, вообще никто не дернулся. И один только человек, тот, кто первый меня попросил, он прям подскочил, вот прям подскочил, он говорит... О, все спасибо все прям вообще все класс все я говорю ты точно проснулся ну ты все все нормально не повалишься сейчас опять. да да да все прям все остальные как спали так и остались спать понимаете вот э, у меня много таких примеров на самом деле точно так же когда помню как собрались мы целой бандой сауна пошли попариться там все дела и я сидел и сам мне сказал говорю, вообще офигенно короче пар наконец-то пропариться банька все дела вот. И, и что-то я такое про Бога сказал. Что-то какая-то фраза там типа благодарности проскочила. А мне в ответ сказали, что ты что, ты что, не, в бане, в сауне, типа, нельзя молиться Богу, нельзя там что-то. Я говорю, почему? Я не понял, в чем, собственно говоря, дело. Они говорят, ну это грязное место. Ну ты что, типа, как бы тут вообще здесь с Богом. И я тогда их всех одним словом, я их обломал. Я говорю, хотите, я не одним словом, а одной фразой, извините. Хотите, я сейчас за пару минут сделаю так, что вы здесь все будете молиться, всем своим богам, всем, всем кого верите. Они говорят, да не, не, не, типа, как же, еще вдруг? Я говорю, вот прям сейчас. Я плеснул воду на камне и подопру дверь парилки с той стороны. Я говорю, вы здесь не только Богу начнете молиться, вы начнете умолять, просить спасения. Я говорю, вы, вы что угодно сейчас, короче, сделаете, только чтобы выбраться отсюда. И они все резко замолчали и так нехорошо посмотрев на меня, сказали: ты всегда найдешь э, что-то такое, чтобы типа разломать наши представления о том, что у нас сложилось. Дело в том, что реальность, она отличается от того, что мы предполагаем, и это имеет прямое отношение к тому, почему мы злимся. Мы выдумываем для себя реальность, мы не анализируем ее по факту, о чем я э, вас прошу, анализируйте ситуацию по факту. Если ты ко мне, предположим, пришел бы человек какой-то сейчас, на данный момент, и попросил денег, я не дал бы, как минимум сразу. И не потому, что, предположим, у меня там нет какой-то нужной суммы или еще что-то. Если этот человек, я его считаю достойным, этого человека. Если я уже, наверное, имел даже, предположим, с этим человеком опыт в плане одолжить, вернуть там все дела. И если я хочу даже помочь этому человеку, я все равно теперь я не предприму какого-то скоропалительного решения. По той простой причине, что это будет нелогично, неправильно. Даже если мне человек известен. Я посмотрю... Если я действительно захочу ему помочь, я в первую очередь, в чем заставлю себя э, признаться и поверить во что, это в то, что ты никогда не получишь эти деньги. То есть я, если решу давать бабки, я скажу себе, ты эти бабки потеряешь. То есть почувствуй, что будет, если тебе человек не вернет, прежде чем сделать какой-то шаг, прежде чем сделать какой-то поступок. И это касается всего. Какой-то покупки ребенку, жене, самой женитьбы, развода, блин, да чего угодно. Вот любая ситуация, которая нас касается, даже, вы, просто выход на улицу, на прогулку. Мы не взвешиваем, с чем можем столкнуться на этой прогулке, что нас может ожидать впереди. И потом, когда мы получаем пощечину от реальности, мы начинаем злиться. И эта злость в итоге... Вы знаете, сколько людей из-за злости, из-за негатива на самом деле поломали свою жизнь, в тюрьмах сидят, погибли, там, разрушили семьи или еще что-то. Ни хрена вы не знаете, и я не знаю. Я могу только предполагать. Я предполагаю, что этих людей очень много. Потому что это распространенное явление, и не может быть по-другому. И я очень хочу обратить ваше внимание исключительно на это. Поэтому, да, пожалуйста... Анализируйте ситуацию, осознавайте реальность, пытайтесь прочитать факторы риска, думайте о людях плохо. Ну, как думаете, не, не, вот неправильная постановка слов, неправильная постановка фразы не так, чтобы вот прям думаете про людей плохо, а воспринимайте их как есть. Ведь знаете, когда вы думаете, о хорошо, он вас подводит, вы расстраиваетесь. А если вы думаете о человеке, ну, скажем так, не самым лучшим образом, то есть не доверяете ему, да, то когда он поступает хорошо, вы им габитесь. И вы радуетесь, что у вас есть такой друг, приятель, знакомый, сосед, неважно, коллега, и вам тогда хочется сделать что-то приятное в ответ. Это уже положительно-положительно. Но тоже в плане благодарности, пожалуйста, не переходите границу очень сильно. Во-первых, это может испортить человека и ваши отношения. Во-вторых, это может повредить вам. А в-третьих, хотя благодарность должна присутствовать всегда. Я уже говорил на днях, что я не только за кнут, кстати, за серьезный кнут. Я всегда выступал за кнут. Но и за очень сладкий пряник. Вот когда существует некий вот этот баланс, и мне, кстати, сказал один подписчик, Вадим, по-моему, он мне сказал, говорит, каким-то социализмом типа попахивает. Ребят, ну то, что мы воспринимаем, вот кто, как говорится, жили при, при Советском Союзе, да, я-то родился в Советском Союзе и помню многие вещи. Да, я старше, чем может показаться некоторым людям. И то, что там называли социализмом, это таковым не являлось. Социализм сейчас самый настоящий, он в Норвегии. Он в Швеции, по-моему, там еще в ряде развитых капиталистических стран. Вот это социализм. У них там бесплатная медицина на высшем уровне, у них там э, социальная поддержка, у них там много-много-много вот, такого вот рода. И тот, кто не знает, тот, кто не понимает, тот, кто не владеет информацией, может подумать, что социализм это вот такая вот ерунда, которая была при Советском Союзе. Или некое ее подобие. Нет, ребята, социализм на самом деле это вот, вот это как раз, кстати говоря, Одна из форм существования, одна из систем правления, из политических систем, которые мне, ну, наверное, симпатизирует в некоторой степени. Э, тоже есть там определенные минусы и все остальное, но большинству из всего общества эта система она могла бы подойти по той простой причине, что она положительно влияет на жизненный уровень самого человека, народа, общества, единицы, ячейки, то есть там по-разному. Неважно, это... Есть и забота, есть и страховки какие-то такие, которые позволяют не беспокоиться о старости, о инвалидности, там еще каких-то моментах. И это, это хорошая система. Но она, опять же, когда она была в руках у партийных вот этих вот деятелей коммунистической партии, то ее перевернули с ног на голову. И опять же, я не знаю, может на наших территориях люди другие, как вот предположим в Африке там у людей у них на африканском континенте, у них свое мышление, у азиатов у них свое мышление, там, у нас, у европейцев, у нас свое мышление, у арабов свое мышление. Может быть, это связано все с традициями, может быть с какими-то древними, давними, но да, получается так, что формат мышления, и он как раз перебрасывается, перекидывается, перекладывается, перетекает на, на то, что происходит в стране, на политический строй, и... Какой бы красивую картинку ни строили, все равно в итоге получается опа. Да, только впереди буква Ж. То ли мы такие, хрен его Надо, короче, этот вопрос изучать. Ну ладно, не буду углубляться. Про злость я вам сказал, ребята. Надеюсь, что этот вопрос будет закрыт. Почему? Потому что, что знал, то сказал. Вот так. Далее перейду к э, э, лотереи. Вот я снял э, ролик. Вчера я его выложил, вчера, по-моему, я играю в лотерею, я его назвал. И многие люди не поняли, что это метафора. И зря, потому что это метафора. То, что я играю в Лутерию, сам личное, это мое личное дело. Точно так же, как, предположим, я пил бы водочку и здесь сейчас сидел, и все остальное. Это мое личное дело. И я в самом начале ролика говорю, боже, упаси вас играть, и я не призываю ни в коей мере. Кто хотел, тот услышал эту фразу. Она была озвучена в самом начале. Это второе. И если уже, предположим, мне предъявлять претензию или, или, или критиковать, предположим, за данного рода слова, или поправлять меня, или или, или, или, или, то давайте тогда уже заглянем в корень. Хорошо, там прозвучала, предположим, такая фраза относительно того, что Играя в лотерею, ты не понимаешь, что ты не выиграешь, а эти деньги идут на содержание этих ублюдков, они богатеют, и в итоге люди нищие, они хотят выиграть, но никто не выиграет, и все такое прочее, и еще такое прочее. Хорошо, вы думаете, я глупый человек, и я не знаю, каков процент вероятности по выигрышу в той лотерею, в которую я играю? Вы ошибаетесь. Один к 3 миллионам. Я Это первое, что было, когда я изучил для того, чтобы принять решение, стоит ли мне баловаться такой вот, именно баловаться, я не играю, я балуюсь, и вы бы поняли смысл, если бы вы послушали ролик еще раз, еще раз, еще раз, потому что я всегда говорю достаточно досконально, стараюсь, конечно, это быстро и влезть в формат, не то, что сейчас я с вами разговариваю, достаточно емкостно и достаточно широко, затрагивая разные стороны вопроса, так вот, один к трем миллионам. Если кто-то не понимает, вот если вы живете в трех миллионном городе, то только один человек из всех, если все будут играть в один тираж, только один человек выиграет. Ну, вы понимаете, крупный выигрыш. Мелочь там будет, даже менее какая-то насыпана. И то, что 50 от э, собранных денег с продажей уходит на выигрыши, а все остальные уходят создателям лотереи и ее, скажем так реализаторами, да? Это, это вы тоже должны понимать и должны знать. То, что они там миллиардеры или еще что-то, ну, вполне вероятно. Но вы тогда уже, если быть честными, вы тогда уже, пожалуйста, я, я работал в игорном бизнесе, я знаю, что это такое. Сколько там я, год, полтора или два где-то я проработал в юности в своей, и у нас и телешоу свое было, и на лотереи, и на Россию, и там полиграфии ценных бумаг и многое другое, короче. Я все это знаю, и в Москву ездил, и инкассировал, и прочее, и прочее. Всякого хватало. 50%, которые остаются, предположим, изготовителю лотереи, ну, ее хозяину, да, вы, должны вычесть оттуда, как минимум, налоги, которые заплатит эта контора, содержание, производство лотереи или закупка лотереи, и прочее, прочее, прочее. То есть, вот все те расходы, которые есть у конторы, все ее торговые точки, все ее продавцы, э, студии, где проводятся тиражи, там, актеры и многое другое, реклама и прочее, это все считается. Да, у них остается богатый куш, я согласен, но как минимум в той лотереи, в которой, в которой, извините, я участвую, за что еще раз повторю, я не пропагандирую, я напротив, э, не делайте этого. Ну, я не говорю, что надо поступать так, как я. Точно так же с алкоголем и скурируем. Я могу себе позволить, я, я не пью, но я могу себе позволить иногда, вот бывает накопиться что-то, и мне хочется сбросить этот негатив, или усталость, или еще что-то. Ну, хотите назвать это тихий алкоголизм, но назовите оно. Мне, мне что от этого? Хуже станет или нет? Но я сломал систему, когда раньше, предположим, где-то работал, и каждый день идешь вечером, думаешь, ну, может, пивка лопанут. По выходным, о, что делать? Ну, Может, выпить, встретиться с кем? Ну, Может, еще что? Это система, я это все понимаю. Точно так же скурим и со всем остальным. Так если вы уже говорите о, предположим, о том, что, играя в лотерею, ты обогащаешь вот каких-то ублюдков. Хорошо, давайте поговорим о кредитах банковских. Какого хрена вы берете кредиты? Вы кого этим кормите? Давайте поговорим о рассрочках, о картах скидочных, о кэшбэке. Это что по-вашему? Это то же самое. Если вы пользуетесь банковской системой, неважно в каком формате, дебитовый или кредитовой, вы все равно их кормите, потому что из цифровых денег они делают в 10 раз больше. Вот дал ты им 10 долларов принес на хранение, из них они сделают 100 долларов. Понимаете? Вот так деньги делаются из пустоты, если вы не в курсе были. Поинтересуйтесь и вам станет ясно. А торговля оружием, а все остальное, вот чего не коснись у нас, Любое строительство — это воровство, сам политический строй — воровство. Вся экономика наша — это сплошное нагибательство. А пенсионные фонды, куда эти бабки идут, а все остальное, отчисление и прочее, прочее. Почему это не добровольные дела, а страхование обязательно. Короче, чего не коснись, это все обогащает каких-то там людей. И тут, я уже думаю, не меня надо, предположим, там... Нет, имеете право, да критикуете. Просто мне что лично меня даже не задевает, ну, что меня, может быть, ну, оскорбляет мое представление о вас. Потому что если я веду с кем-то диалог, я считаю, что вы интеллектуально развитый человек. И если вы хотите меня, предположим, упрекнуть в какой-то момент, в каком-то поступке, в каком-то действии, хорошо иметь на это право. Но для начала тогда взвести в голове. Это имеет место быть? Это и имеет смысл этому быть? Почему? Потому что... Вокруг нас это процветает во всех направляющих. И давайте тогда уже начинать, наверное, с корня. Как я вот показал вам в своих высказываниях, что корень основной всех проблем, а может быть, действительно, и всех. Я вот просто не задавался вопросом настолько углубиться вообще это. Этот корень лежит в воспитании ребенка, в создании семьи, в размножении, в том, как вы воспитаете своего сына, дочь. Понимаете? Все. Позволите ли вы родителям своим передать информацию внукам, чтобы они общались? Или вы абстрагируетесь и оттолкнете своих бабушку, маму, папу, там, это бабушка-дедушка для ваших детей, оттолкнете их, потому что вот вы с ними там какой-то общий язык не нашли или еще что-то. Все же происходит по-разному. И если вы начнете так менять жизнь, то вы через 15 лет мир изменится полностью, абсолютно полностью и целиком. Вот вы не понимаете, какое сокровище у вас лежит в руках. У меня не лежит, потому что я не, не собираюсь создавать семью и заводить детей. Мы 8 лет живем счастливо, и у нас все прекрасно. Но я не хочу никаких детей, никакой семьи. Я, Во-первых, я не хочу их пускать в этот мир. Во-вторых, во я даже не хочу объяснять, почему я этого не хочу. Во-вторых, я просто не люблю детей. И в-четвертых, я их вырастил уже несколько. О, я могу перечислять этот список до бесконечности. Как мне там некоторые говорят, «Вы, вы не понимаете, у вас не было детей, у вас нет детей. Да что ты знаешь? Я нянчил и воспитал побольше своего. Если начать тут загибать пальцы и мериться этими самыми органами, да, то не хватит у тебя ни сантиметров, ни метров. Потому что я так выкачу, что мало не покажется. Простите за данного рода выражением. Вот, поэтому по поводу лотереи, я думаю, тоже вопрос исчерпан, я сказал. И по поводу рабства я еще хотел, как раз тут у нас набралось, уже, она говорит, почти час опять. Ну и хорошо, я думаю, вас это устраивает. По поводу рабства я хочу кое-что дополнить, кое-что пояснить. Дело в том, что бывает так, я затрагиваю какую-то тему, и она мне кажется естественной и понятной. Знаете, это как я вот разговариваю с людьми, с какими-то, и близкий не близкий неважно и какой-то мне человек говорит даже мама предположим говорит слушай там вот это лежит возьми пожалуйста ну туда вот это передай ладно что это где там куда туда то есть э, мы говорим что-то обращаемся и мы предполагаем что то есть в, в голове у себя мы то додумываем то что мы говорим и мы предполагаем, что нас понимают окружающие люди. Вот то же самое и здесь у меня. Я могу затрагивать какую-то тему и относиться к ней ну, так, довольно поверхностно, потому что я думаю, ну это же азы, это же как бы естественно, это как бы просто, ведь я же это понимаю. Это неправильно, это неправильно с моей стороны. Мне стоит, вам тоже, кстати говоря, стоит акцентировать мое внимание на этом, чтобы я пояснял какие-то глубинные процессы которые, я считаю, недопустимыми, даже недопустимыми, они а не, не имеющими смысла для обсуждения. Вот, опять же, на этом закончим, перехожу к рабству, чтобы, опять же, не углубляться и не растягивать, не рассусовливать. Вам же, наверное, тоже там есть чем заняться. Кстати, на секундочку отвлекусь. Разумный человек в карантине, в самоизоляции, он всегда найдет чем заняться. В первую очередь, Порядок навести. Всегда в любой квартире есть, где какой порядок навести. Поверьте, это может растянуться почти на неделю. Один только порядок и истинная уборка в квартире. Ту, которую вы не делали давным-давно. Даже в небольшой квартире. В каждую щель залезть, окошечки помыть, там все перестирать, все протереть. Вот как у меня тут галереи с фотографией. Одни только рамки начнут снимать, одни только полки освобождать от статуэток, от всяких, от религий, от прочей ерунды. Это не говоря про, про количество моих растений три оранжереи в квартире, и все это надо э, полить, все это надо подкормить, подстричь, повернуть, чтобы каждая стояла и листиком не касалась, вот все это все проверить. В общем, добавьте к этому самообразование, добавьте к этому хобби, рукоделия, добавьте к этому... Что угодно, это язык учите, отжимайтесь, приседайте. Ну ладно, у меня есть там беговая дорожка стоит, доска для пресса, турник, гантели, гири, там джи, спандеры и прочие ерунди. Скакалка даже есть. есть <coughs> я могу даже, <coughs> извините, <coughs> я могу даже и туда попрыгать и все что угодно. Но э, есть же и физические упражнения, которые можно делать... Без тренажеров, без приспособлений, я уже говорил. Поэтому не делает что-то кто-то и страдает от безделья. Сейчас очень много блогеров, опять же тоже Катя с вами, они там с ума уже сходит в Испании от безделья. А, смешно. Глупые люди сходят от безделья. Разумный человек, он может на самом деле может годами не выходить. И я вам так скажу, вот если брать людей не хотелось приводить такого рода пример, но если брать людей, которые находятся в заключении, да, в камере, где там не позволяют пространство, поверьте, они лучше другим знают, как использовать свой мозг, как использовать малое пространство, как использовать ограниченность в ресурсах и все остальное. Не призываю брать пример там или еще что-то, но ну как бы просто задайтесь вопросом, ну а как же другие люди при определенных обстоятельствах решают эти вопросы. Просто вы привыкли проводить время праздно, и вы привыкли сидеть на... Ну, не вы конкретно, но кто-то, наверное, и из вас. Вы привыкли сидеть на попе ровно и херню и страдать. Сделайте что-нибудь полезное, как бы это ни было вам неприятно, непривычно и отвратительно. Опять же, отвратительно или неотвратительно, это ваши отношения, ваше восприятие реальности. Мы разговаривали тут с одним молодым человеком, давно ведем беседу, и он говорил мне по поводу того, что о, вот пессимизм, там, короче, ну, так, такого рода темы были затронуты. А я пытался объяснить, что мир вокруг нас, он выглядит исключительно так, как мы хотим его воспринимать. Да, есть физические факторы воздействия, естественно. Боль, жара, холод, там все остальное. Мы еще не умеем отключать наши рецепторы и э, перестраиваться таким образом, чтобы абстрагироваться еще от физического воздействия. Я согласен. Но большинство нашего представления о мире вокруг нас, о людях вокруг нас, о ситуациях, в которые мы попадаем, оно выстраивается исключительно отсюда. Именно вы решаете, обижены вы или нет, унижены вы или нет, оскорблены вы или нет. Именно вы и когда человек мне говорит, там у него есть все, у него бабла немерено, у него там хрен пойми сколько всего, он олигарх. И он мне говорит, что я в такой депрессии. В какой ты нахер депрессии, дебил? Ты почему, имея такие ресурсы, ты так определяешь формат своей жизни? Это, это ненормально. Но опять же, это моя норма. Ну, то есть, как бы, никто же не знает, что такое нормально, правильно? Кто определяет? Общество определяет. Толпа людей. А я что говорил? Я говорил всегда то, что большинство всегда ошибается. И я буду отстаивать эту точку зрения, потому что я уверен, что это именно так. Это ошибочное мнение. И из истории я могу вам привести огромное количество примеров, когда большинство поддерживало диктаторов, убийц, извергов, деспотов, захватчиков, уничтожителей и многих других. И этого отвергнуть ну, просто невозможно. Так что, если у вас нет своего мнения, и вы ведомы мнением общества, мнением толпы, то не удивляйтесь, если однажды еще ваше мировоззрение, весь ваш э, постулат, весь ваш столб преткновения, он рухнет, он рассыпется, как соляной, простите, как соляной столб, и у вас не останется ничего. Вот, что такое норма. Ну, а вы уже, если сами для себя определите. По поводу рабства. Эм, Как-то с мамой разговаривала, она произнесла такую фразу, говорит, ну вот, крепостной же строй, типа, отменили. Я говорю, секундочку. А, что заставило тебя поверить в это? Подписание какой-то бумаги, что, типа, вот крепостной строй отменили, я, допустим, считаю, что и рабство-то никто не отменял. Оно как было, так и осталось. Знаете, рабовладельцы придумали очень офигенную штуку. Очень обалденный маркетинговый ход. Они сделали так, что все подумали, что они стали хорошими, так как они подписали вольную своим рабам. А при этом они сделали следующее – Значит, смотрите, позитивчик в свою сторону нагнали, нагнали, агрессию с себя лично сняли, как рабовладельцы сняли. Что они еще с себя сняли? Они с себя сняли ответственность за рабов, они с себя сняли огромные затраты при покупке раба и огромные потери при его смерти, огромные потери финансовые в плане содержания этих рабов, охраны этих рабов поиска, если они бегают, там выплата премий, там еще что-то. Короче, они избавились от такого количества хлопот и проблем. При этом они не избавились от работы. Смотрите, что произошло, когда было отменено рабство. Все рабы разбежались сразу. Но примерно через неделю все рабы стали возвращаться назад, потому что рабы поняли что им некуда идти. Они были лишены самого главного корней. Они не умели жить по-другому. Они не понимали, что им делать. Они не знали, как им прокормить себя. Рабы изначально были, вообще рабская система очень умная система. Да? рабо-логический строй. Рабов э, изначально, посмотрите, как у нас воспитывают. У нас же с детства вот, идет ребенок в школу, ему 6 лет впаривают сразу. Носи форму, соблюдай режим. Исполняй приказания, подчиняйся, веди себя как все, дисциплина, субординация, что-то из этого определенно хорошо, я согласен. И какой-то запас знаний в школе в средней, я тоже согласен, это там, до пятого, что ли, класса, до шестого, это как бы, да, это те знания, которыми мы пользуемся, все остальное... Мне кажется, в большей степени мы получаем там не пользу, но если вот отбросить пользу от, от практических вот этих конкретных вещей, то в большинстве своем, что мы получаем? Мы получаем не свободно мыслящего ребенка, не свободно мыслящего юношу. И что с ним делают потом? Его забирают в армию под страхом тюрьмы. Потом он выходит. Если там, предположим, он учился где-то, и если у него не было денег на получение образования, он бесплатно учился, вот как в моей стране, то это ведь тоже не бесплатно. Почему государство называет подобного рода обучение бесплатным? Это ложь? Ложь. Это подача информации, не соответствующей действительности? Да. За это нужно судить людей, я уверен. И вот если люди знали бы свои права, они бы уже в суд подали на... На всех, кто привязан к тому, что способствует введению людей в заблуждение. Людей обманывают изначально. Так вот, отправляют людей, они там служат в армии, трабы. Более того, знаете, какая пропаганда работает? Типа, если ты не служил, ты не мужик. Знаете что, пошли в жопу. Э, кто служил, тот не мужик. Это я вам заявляю со всей категоричностью и ответственностью. Знаете почему? Потому что вы два года, полтора года или год, вы подчинялись приказам чужих мужиков. Ясно? Может кто-то мне объяснит, как может человек стать мужиком, что такое понятие мужик, и что нормального в том, что молодой парень подчиняется взрослому чужому мужику, выполняя его приказы. Если какой-то умник тут найдется с погонами, ну так пусть мне предъявят. Я ему разъясню очень четко и популярно. Все остальные проходят мимо. Очень коротко и в припрыжку. Всех родов войск, в том числе, понятно? Это так, между прочим. Потому что тоже задолбали такие умники. Кто не служил, тот немножечко, да иди ты в жопу, скюзьмуа за французский. Потому что мозгов нету ничего другого сказать. И если ты... Я понимаю, 18 лет тяжело отстоять свои права и найти... Сейчас хорошо появились хотя бы сайты какие-то, которые там призыв нет, там еще что-то. Я не помню всех, не знаю всех, не изучал до глубины этот вопрос. Не буду утверждать. Но что-то появилось, какое-то движение есть. Там поддержка призывников там, и прочих молодых людей. Я категорически против вообще армии в 21 веке. Вот эта вот вся херня не нужна. Если вы узнаете, сколько бабла уходит на, на армию, на содержание всех этих солдатиков, солдафончиков, всех этих, понимаете, на всю эту ржавую технику, на всю эту э, говнище, извините меня, выражаешь, конечно, я согласен, не самым подходящим образом, но хочу, чтобы вы понимали, что все эта фикция, вся эта армия, все остальное это существует исключительно для защиты того рабовладельческого строя, во главе которого сидит этот мужик в пиджаке, который называет себя гарантом. Вот и все, они себя защищают. А то, что люди стоят, колючая проволока натянута вокруг страны, и пограничные войска они себя называют, да? так вот это не те, чтобы агрессию или какой-то негатив извне, это чтобы рабы не разбежались. Именно поэтому вам за деньги выдают визу и решают, выпустить вас или нет. Потому что вы рабы. А это территория, на которой вы живете, и вассал, которому вы принадлежите. И бумажки у вас подписаны таким же образом. И, и тот, кто это понимает, тот изначально он делает правильные выводы, потому что он отталкивается от этого. Если ты да, раскрыл ложь, если ты раскрыл манипуляции, которые над тобой производят, если ты раскрыл вот это вот а, а, обман, вот эту фикцию, иллюзию, фикцию, то ты понимаешь, ты по-другому начинаешь видеть реальность, осознавать ее, ты, и начинаешь отталкиваться от другого. Если у тебя голова полна лжи, и ты с ней согласен, и ты ее принимаешь, и ты от этого отталкиваешься, то это так же, как прыгать, отталкиваясь от воды, ребята. Но у вас ничего хорошего не получится. Это иллюзия. Для того, чтобы от чего-то отталкиваться, надо вначале раскопать этот фундамент. Нужно как-то, чтобы понять, на что тебе опираться. Ну, тогда ты, может быть, начнешь выстраивать мышление. Надо осознать реальность в первую очередь. А от нее потом уже отталкиваться. И выстраивать свои цели и направляющие. И когда там парень или девушка учится бесплатно в институте, там... 5 лет, или сколько они там отдают этому образованию, бессмысленному и бесполезному. Сейчас большая часть образования вообще бестолковая. Совершенно никому не надо. У меня и племянники побросали, там чуть ли не на последнем курсе университеты все эти, и, и другой племянник там закончил, и аспирантуру, и все. это же все это нафиг, не работают, они не связаны они с этой профессией. Все, кого я, я я на самом деле, я не знаю ни одного, кто получил высшее образование и работает по этой профессии. Я вот сейчас пытаюсь в голове, в памяти у себя как-то дело прокрутить и думаю для чего я в Москве поступал на психологию, для чего я то-то, да я, я вообще не понимаю всего этого. Нет, ну почему же я понимаю? Это рабство, это подача неправильных знаний, это бумажка, без которой ты не сможешь двигаться по карьерной лестнице. Ограничения созданы в стране, созданы. Есть ряд список должностей, которые э, не переходят. То есть ну, вот, по категориям разбиты, да? То есть эти э, должности и звания там или еще что, ты можешь получать исключительно, как, как в армии, как офицерские и как доофицерские, грубо говоря. Если у тебя высшего образования нет, значит офицер тебе не светит. Если второго высшего нет, то там генеральский тебе типа не светит. То же самое с судьями, то же самое, наверное, в любой отрасли. Также инженером не станет тот, кто обладает кучей знаний, но при этом не имеет бумажки. Он обязательно должен поехать и пройти какое-то обучение заочно-неочное. И все знают, и все понимают, что суть от этого не меняется, только бумажка добавляется. Хрен толку, что у президента там несколько дипломов каких-то. Он что, работает по этой должности? Он что, эксперт в этой должности? Или что, у нас в стране именно по этим направляющим все идеально? Вот то, по чему он получил высшее образование? Оцените сами. То я даже выводы подводить не буду. Рабство, оно никуда никогда и не девалось, оно и не разрушалось, оно как было, наверное, с основания вот всех этих форм, всех этих структур, всех этих систем. Оно так и осталось. И это да, это к сожалению, ну вот она такая, правда, что ж поделать. Я могу коснуться любого момента. И контрактная вот система, договорная система, эти вымышленные профсоюзы, и обучение, образовательная система. Финансовая система – это вообще трендеец. А по недвижимости тоже. Но чего не коснись, это тебе не принадлежит, собственности нет. Там квартира привыкнет, пофигу, что ты типа за нее заплатил 75 раз и платишь за нее каждый месяц. Попробуй не заплатить, а просто выселить. То же самое и все остальные моменты. Если ты там хоть копеечку должен, тебя не выпустят из страны тебе заблокируют, тебе там то, тебе там это. А сейчас с введением вот этих всех цифр, цифровых направляющих получается так, что к тебе уже залезли в кошелек, к тебе уже залезли в карточку. Там я э, читал, слушал, смотрел, что там в России. Банки некоторые э, вытворяют. Да я думаю, и у нас такая же фигня. Уже там стали комиссию брать за каждую ерунду, за каждую мелочь. И тоже надо отчет. Если там у тебя какие-то поступления на карточку или еще что-то, или еще что-то. В общем, тебя трясут по полной программе, как только могут. Я видел, как у нас открывали бизнес люди, и как им говорили, все, вам самое лучшее, вам самое прекрасное. Как это вот дурь происходит, да, обманка. Я приведу просто пример с одной из форм бизнеса, он связан с туризмом. Я не буду сейчас э, уточнять, с чем конкретно, но я так приведу быстренький такой пример, потому что уже немножко заканчивать хочу. Думаю, вы уже тоже устали, наверное. Что было сказано? Была сделана какая-то ставка разовая, и она была сделана раз в год, годовая ставка. Люди получается, создают бизнес свой, там лицензию это получают, они в год платят этот взнос и все, и они могут спокойно вести свое дело, там приглашать гостей, там селла, баня, шашлыки и прочее, прочее. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, я так буду слегка размазанно. Что произошло спустя не Относительно небольшой промежуток времени. А произошло то, что сбор этот увеличили в 4, по-моему, раза. Да, в 4 раза. И потом буквально сразу же его сделали ежемесячно. Дальше я даже продолжать не буду, потому что дальше последовали ограничения по целому ряду функционала, который до этого был доступен владельцам приведения данного рода бизнеса. Понимаете? Людям дали вложить деньги, набрать кредитов, людям дали возможность влезть в долги, в обязательства, людям дали почувствовать хлебушек, и потом их поставили на колени. Вот что такое наша свободная демократическая. Система, жизнь, государство, устрой. Называйте как хотите. Я не хочу искать каких-то других названий для того, что мне понятно. А мне коротко и ясно, что все это рабство. Какая-то его такая вот своеобразная форма, какая-то его, немного отличающая по содержанию от того, что было тогда. Она все время немного видоизменяется, но суть от этого не меняется. Вот. Поэтому подвоя, короче, спасибо, что вы меня смотрели. Подписывайтесь, пишите комментарии. Люблю их читать. Даже грозные, даже критичные. Да, почему бы и нет. Ну, если там прямых оскорблений не будет, конечно же, я ничего не собираюсь блокировать. Вот. Ваше мнение мне всегда в этом плане интересно. Берегите себя, сознавайте реальность. Можете вместе со мной, можете поразить, Это уже как как вам интересно. Забудьте о своих близких, их тоже берегите. Потому что это, наверное, единственное, что у нас есть, мало-мало близкое и мало-мало настоящее. И знаете, вот у меня, когда отец умер, я тогда поставил себе задачу, если у меня есть возможность что-то сказать тем, кого я люблю и ценю, я им говорю это сразу. То есть я не... Жду праздника, чтобы подарить какой-то подарок. Мне не надо Новый год, чтобы там шампанское, елка и все остальное. Я, по правде, по правде говоря, я совершенно спокойно могу сделать, что апрель у нас сегодня, да? могу сегодня Новый год сделать. Достать елку, нарядить, или он любое из своих деревьев, гирлянду, шампанское, там, и хлопушки. И даже запись включить, поздравление президентского. То же самое и все остальное. 8 марта и прочие праздники. Это все для дураков, для рабов сделано, для отвлечения, чтобы вы помухали, чтобы вы растащили алкашку из полок в магазинах, чтобы вы бабла потратили на, на пожрать. Я пошел на рынок, там яиц хотел купить. Захожу, люди волокут, по 60, по 80, по 100 яиц. Пасха. Пасха. <пасха> Я уверен, что эти люди даже не знают, что такое Пасха. Пасха. Но единицы смогут объяснить, что это за праздник. Все, вот вам... Информация к размышлению и, и все то, что нужно понимать, нужно знать о том, что что происходит. Люди готовы, люди просто хотят побухать. Ну, так, ну, вам же не надо для этого там какой-то повод. Просто будьте людьми, хотите проявить радость к другому человеку, проявите. Хотите сегодня покушать вкусное что-то, бутерброды с красной икрой сделать? Сделайте. Ну, может, потом поголодаете, посидите там на на макарошках, на голеньких, на картошечке. Да, но вы же тратитесь на Новый год. Вы же покупаете игру, На это же вы находите. Не, ну я не буду говорить про тех, кто вообще не может найти. Это, конечно, трагично. Это, конечно, полная жопа. Понимаете? это Так быть не должно, это однозначно. Поэтому берегите себя, живите полной жизнью. Никто тоже не знает, сколько нам вообще на самом деле, как бы там ни было. Осознавайте реальность. Смотрите на жизнь смело, трезво и... Аккуратно, взвешенно, и делитесь этим, и не злитесь, самое главное. А мои слова, если это метафора, то воспринимайте, пожалуйста, как метафора. Мне всегда казалось, я достаточно популярно объясняю и говорю, достаточно взвешенно и достаточно осмысленно чтобы можно было понять мои слова. Я очень не люблю эмоциональных людей, которые, вот они услышали кусочек слова какой-то, они за него цепляются. То есть ты даже не понимаешь, о чем я хочу сказать. Ты не понимаешь смысла моих слов. Как ты можешь принимать решение и судить меня, какую-то оценочную производить информацию в мою сторону, если ты или не дослушал до конца, или далек вообще от этой темы, лезешь в спор, лезешь в полемику, критикуешь. Выступаешь, как те же религиозные, да, мне постоянно пишут. Раньше писали, я сейчас просто ты тю, тю тю удаляю, нафига. Даже и разговаривать, я раньше с ними разговаривал, я пытался вести дело, потом я понял, что со стеной просто бросаю в нее камни. Но я непробиваемая стена совершенно. Эти люди приходят, у них сложившись в свое представление, они не принимают другой точки зрения. Так почему я должен с вами тратить на вас время, вести с вами диалог, слушать ваши оскорбления, как какая-то мне там дурочка заявила, «Какое ты имеешь право, рот раскрыл, там, говорить такие вещи?» Слушай, вообще-то я имею на это абсолютное право. Если законодательством данной ситуации это не запрещено, это не является правонарушением, я абсолютно точно уверен в том, что я имею право высказывать свое личное мнение. Если ты считаешь себя высшим другими категориями людей, и считаю, что твое мнение единственное верное, то ты абсолютная дура, я даже не стесняюсь этого слова, ты имбицилка, недоразвитое существо, рабыня чужих принципов, чужих моральных ценностей, чужих взглядов, чужих всего чужого, в тебе нет ничего своего, ты просто шаблонная кукла, безмозговая кукла, тебе бы пойти у пугала, или у кого-то, да, ну, этого, не у пугала, извините, это сказка про Элли, или как ее там попросить мозгу короче. Вы поняли, изумрудный город, да, вроде там что-то такое. Я уже забыл. Вот. Поэтому, короче, все на этом. Всего доброго, берегите себя. Рад был с вами поболтать. Пишите комментарии.